Манфорд Кубни, у которого Наталья Пугачева лично обучалась, и построение 12 дворцов судьбы, 12, скажем так, описание 12 сфер жизни человека, возможно, при, возможно в том случае, если вы знаете свой час рождения. Если вы знаете свой час рождения, то вы можете проследовать на сайт нашей школы, можете просто в поиске набить калькулятор Бадзы Натальи Пугачевой, вы попадете на наш сайт и построить на калькуляторе свою карту Бадзы. Обязательно укажите время место обязательно место укажите если вы родились в россии то можно по-русски писать город если это за пределами россии даже если это какие-то страны скажем так бывшего советского союза то надо писать город рождения свой по английски да то есть культура настроен таким образом Постройте свою карту базы посмотрите в день какого элемента личности вы рождены это иероглиф верхний в дне рождения и, соответственно, определите в дворцах судьбы, какое то или иное божество у вас находится. Божество или тип личности — это не религиозное понятие, это просто, скажем так, типы личности, элемента личности, да. то есть господина дня рождения так называемого. Если вдруг вы не знаете пока что свой час рождения, то не унывайте, потому что посетив закрытый мастер-класс, эта серия будет уроков, которые будут состоять из 10-12 уроков, на которых мы как раз подробнейшим образом разберем все 12 дворцов судьбы, правила, по которым они работают. И 12 дворцов — это помимо того, что эффективный инструмент для того, чтобы прочитать, какие, какие, какие у вас... Каждым из дворцов находятся показатели, это еще и, и, и инструмент обратный да, в плане того, что если вы сомневаетесь в своем часе рождения, у вас есть какие-то, то ли вы родились в 10 утра, то ли в час дня, да, ну, условно говоря, что вы не, не уверены в своем часе рождения, построив карту своего рождения с различными часами рождения вы сможете получить различные дворцы судьбы и проанализировать на основании своих жизненных событий как то там рождение детей заключение брака переезды окончания учебы какие-то взлеты и падения проанализировать различные карты и подобрать восстановить свой час рождения то есть 12 дворцов это еще эффективный инструмент для восстановления часа рождения итак друзья давайте сегодня рассмотрим такой замечательный дворец как дворец риска и на самом деле это дворец еще и болезни как раз у нас э, сейчас э, очень Актуальна эта тема, потому что э, средства, да, вот, э, даже не могу написать слово сейчас, минутка, болезни. Болезни. Да, дворец риска и Сейчас у нас эта тема актуальна по причине того, что, к сожалению, в мире э, развивается эпидемия, да, вот коронавируса. И э, как раз этот дворец э, отвечает за поведение человека во время того, когда человек подвергается опасности любого рода. Это периоды, когда человек заболевает, как он, некоторые люди, они спокойно относятся да, к своим болезням, но ну, то есть многие вообще не любят лечиться, да, в зависимости от того, как какие элементы стоят в дворце. Кто-то узнав о каком-то диагнозе серьезным, спокойно воспринимает это, а кто-то паникует даже от простой простуды, да и уже из его воображения рисует, значит, страшнейшие диагнозы. Когда человек теряет работу, предположим, когда происходит какой-то кризис да в том числе вот экономические какие-то кризисы как люди на это реагируют когда он становится по каким-то причинам беззащитным и этот дворец, еще раз повторюсь, он очень важен для тех людей, которые занимаются в том числе и бизнесом, потому что бизнес пришел с риском и считается, что хорошая карта бизнесмена, ну, при о, прочих равных условиях в карте, когда дворец богатства хорошее и дворец риска хорошее, да, то есть человек может и делать бизнес, и справляться с кризисами, которые в любом бизнесе это как бы рискованное занятие, в любом бизнесе, бизнесе имеет место быть. Также, если у человека благоприятные элементы в дворе, дворце риска стоят, то, как правило, эти люди, им очень тяжело испытывать ограничения какие-то, да, то есть эти люди хотят адреналина, скажем так, это, эти люди могут работать в каких-то сферах, да, в горячих точках, МЧС, пожарные, полиция, то есть там, где надо рисковать, там, где надо сталкиваться с такого рода ситуациями. Если этот дворец благоприятен, то, как правило, людям это приносит успех. Опять-таки, если дворец благоприятен данный, то на каких-то кризисах, да, таких нестандартных ситуациях человек может прекрасно себя чувствовать в этих ситуациях и в том числе извлекать выгоду, да, то есть бывают кризисы, кто-то паникует, кто-то разоряется, кто-то не может принять решение, да, быстрое, взвешенное, что делать в той или иной ситуации кризисной. А кто-то, как рыба в воде, себя чувствует, и, как говорят, кому, кому войну, а кому и мать родная. Но это в переносном смысле. Итак, друзья, если у человека в девятом дворце, дворце риска, Стоят, стоит элемент, например, братства, то если, ну, опять-таки, все мои, все мои повествования, они относятся к, общее описание, к общему описанию ситуации, в большей степени нам важно благоприятен или неблагоприятен элемент, да? потому что тенденция будет одна и та же, только если дворец благоприятен, человек пожинает благоприятный исход ситуации, да, дивиденды какие-то, а если дворец неблагоприятен, то... Он тоже пытается эту ситуацию смоделировать в зависимости от того, какое божество стоит в этом дворце, но иной раз у него не очень хорошо это получается, то есть может быть разочарование. И если, например, стоит в дворце болезни и риска, в девятом дворце божество братства, то... Человек может попадать в нештатные ситуации, связанные с людьми. То есть, если дворец благоприятен, то человек может, как бы коммуницируя с людьми, какие-то бонусы ну, в рискованных ситуациях получать. Если божество неблагоприятно, то Например, человек надеялся на помощь окружения, на помощь друзей в каких-то кризисных ситуациях, а его подставили, скажем не оказав ему эту помощь. Если богатство стоит или уменьшение богатства, то считается, что человек может рисковать, ну, быть более конкурентным, рисковать. То есть иногда его вынуждают люди на риск идти, иногда он сам ради других людей может идти на риск, но опять-таки в том числе, если этот дворец благоприятный, то такого рода риск может обернуться для него плюсом. Если стоит дух наслаждения в этом дворце, считается, что ну, дух наслаждения ⁇ это такое божество, которое не очень любит рисковать. да То есть дух наслаждения ⁇ это стабильное божество. и что не очень хороший показатель, особенно если он в неблагоприятном элементе, потому что духу наслаждения тяжело да, вот быть, скажем так, кризисным менеджером, потому что он любит стабильность, он любит приятное, приятное как бы, окружение, он не любит, когда вот что-то происходит, не очень, выбивающее из ли, то есть не очень при том всякие кризисы и эпидемии это еще и некрасиво. Да? Некрасивые события, так называемые, дух, духу наслаждения это не нравится. То есть это ну, немножко не, не божество, которое не своевременно в этом дворце. Но есть еще такое мнение, что дух наслаждения это, когда у человека находится в этом дворце, то он любит лечиться. Да? То есть это те пациенты-врачи, которые приходят четко по расписанию, они принимают все лекарства, они очень сильно заботятся о своем здоровья о своем о том чтобы они любят перестраховаться на насчет на кризисных ситуаций то есть они со, стараются создать э, различные варианты развития событий то есть если вот мы э, если я разорюсь как бы если будет кризис то у меня должны быть накопления, то либо у меня должен быть какой-то дополнительный источник дохода либо квартира которую я буду сдавать и буду жить на эти средства но то есть он любит э, забаррикадироваться, да, как у нас вот сейчас многие гречку скупают, там туалетную бумагу, подсолнечное масло, то есть это люди, которые хотят быть уверены в том, что все будет стабильно, как они привыкли. Они себе это пытаются, даже если ничего еще не случилось страшного, они уже себе пытаются на шаг вперед мыслить и все это организовать. Если вызов власти, то это, скажем так, более агрессивное божество, это тоже самовыражение, но вот вызов власти в этом дворце риска, особенно если он благоприятен, то человек, наоборот, адреналин, адреналиновая так называемая зависимость, да, когда человек от риска получает кайф, да, то есть человек может агрессивно действовать, он может в этих реалиях как-то себя проявлять, ему это все нравится. Если у человека стоят, стоит... А склонность к богатству а, в этом дворце, а, кстати, вот в карте, которую мы рассматриваем. В девятом дворце стоит дух наслаждения как раз у человека да то есть это вот ну человек маловероятно будет слишком счастлив от того что он попал в кризисную ситуацию но он постарается еще раз повторюсь все все прочитать чтобы сделать так что если он туда и попал то в хорошую больницу если заболею да, чтобы его хорошие врачи лечили чтобы палату у него была значит, не десятиместная тогда чтобы телевизор был чтобы хорошая постель была то есть он захочет себе организовать все таким образом. Если у человека стоят прямое богатство, о чем мы начали говорить, то благоприятное, тем более большинство, то человек может работать как бы на службе связаны с фактором неопределенности. Там всякие кризисные менеджеры, биржевые аналитики, какие-то там прогнозы делать. И если это божество благоприятно, то он может как раз в условиях кризиса очень хорошо с, этим, с этими обязанностями справляться. Ну и в то же время человек может каким-то образом, ну соответственно, зарабатывать на этих событиях. Если у человека стоит склонность к богатству, то если это еще полезный элемент, то считается, что человек может ну, действительно делать деньги на всем этом. Да? То есть на, в кризисные времена что-то купил, что-то продал, заработал, да, у нас же ну, далеко не все страдают, когда вот экономические какие-то кризисы, кто-то наоборот становится богаче. Человек может хорошо себя проявлять. Это могут быть тоже какие-то профессии связанные с риском, там, всякие каскадеры, ну, вот люди, которые, да, зарабатывают деньги если у человека стоит э, божество убийца на седьмой позиции, то как раз это вот все, э, если оно благоприятно, тем более это хирурги, у которых вот работа сопряжена с риском, работа в МЧС, в горячих точках, скорая помощь, полиция, пожарные, то есть э, какие-то, может быть, э, спортсмены, да, ну и в том числе, если деньги стоят, тоже спортсмены, которые рискуют, ну не то чтобы рискуют своей жизнью, но подвергают ее риску. То есть это тоже такое божество когда вот все растеряны но человека вот в таких вот горячих обстоятельствах он очень хорошо себя ощущает если это божество благоприятно если стоит правильная власть то считается что тоже человек может себя как управленец какой-то если вот седьмой убийц это тоже управление ну плюс еще человек который непосредственно находится в местах вот этого форс-мажора, ну и в том числе может и управлять, но это, как правило, ну, люди, которые ну и на местах в том числе находятся. То правильная власть это тоже управленец в этих, во всех сферах, но в большей степени это человек, который может, например, руководить этими процессами, может быть, не находясь прям каждый раз, да, вот в эпицентрах во всех этих. Если в девятом дворце дворце риска и болезни стоит касая печать, то считается, что человек может быть как раз вот, если она еще благоприятна, то в каких-то кризисных, может быть, ситуациях в развитии человека, да, кто-то там коуча себе, тренера нанимает, тренер тот же самый, да, то есть какими-то нестандартными методами владея тоже может справляться с этими событиями. И касая печать — это еще анализ в том числе, то есть это хорошие аналитики, которые могут в таких-то кризисных ситуациях правильно просчитать ситуацию, правильные какие-то решения принять, ну, опираясь на какие-то вот узкоспециальные знания, да, на интеллект вот, как, какой-то узкой проблеме. И прямая печать тоже считается, что человек может в благоприятном исходе тоже за счет своей эрудиции, за счет э, своих знаний в правильный ответ найти в стрессовой ситуации. То есть подключил голову, не поддался панике, тоже все проанализировал и сделал правильные выводы. Но если дворец риска плохой, то э, если вы, например, видите, что у вас, у ребенка плохой дворец риска или у вас, это, ну, всю карту надо, безусловно, рассматривать, но если многие факторы совпадают и в карте, и в дворцах, то это говорит о том, что человек должен меньше себя физически амортизировать, да, то есть плохая идея на износ работы физически, особенно там в какими-то очень сложными видами фитнеса или спорта заниматься, которая очень сильной энергии отдачи энерго отдачу да, требует то есть человек меньше ну, у него запас прочности меньше то есть э, он должен какие-то надежные да вот тылы создавать в своей жизни человеку тяжело может быть переносить напряжение какое-то если вот че, дворец резко благоприятные люди от этого кайфуют а если он неблагоприятный то у людей появляется паника и но ну, это как бы не очень хорошо Соответственно, надо все эти факторы учитывать. Но опять-таки, если у, человек, у человека дворец риска благоприятный, очень большая большая вероятность того, что достигнув чего-то, ему станет скучно, он захочет нового развития, витка, нового, как бы, да, подпитки какой-то адреналиновой, и он может менять, там, построил карьеру, ушел, да, вот зашел, уже добрался до вереста, да, и ушел. То есть тоже это надо учитывать э, в различных жизненных ситуациях. Друзья, если вам интересен этот курс, то переходите по ссылке, регистрируйтесь по самой льготной цене, которая может быть. Мы, мы всегда ранее бронирование устраиваем. Если вам понравилось видео, то ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал, и в следующем видео мы с вами рассмотрим такой важный дворец, дворец религии, который очень важен, ну, считается, что он очень важен. Это дворец религии, и этики для нас, для тех людей, которые занимаются в том числе и метафизикой, но в то же время это дворец на самом деле еще и помимо того, что рассматривает данные аспекты еще и говорят, что если у человека дворец религии и этики хороший, то у него, как правило, хороший характер. Да, если у него он плохой, то человек может быть не очень таким приятным, приятным человеком в общении. И в древние времена в Китае смотрели обязательно на этот дворец, когда вы выбирали себе супругу или супругу, чтобы понимать, насколько несносный ну, характер будет у второй половины. Так что встретимся в следующем видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайк, бронируйте участие в курсе 12 дворцов и всего хорошего, до встречи в следующем видео.